Всем привет! Сегодня мы после школы поехали прогуляться по магазинам, немножечко обновить мой гардероб. Сейчас у нас будет ночная распаковка, потому что после магазинов я делала уроки, у меня совсем не осталось времени, поэтому будет у нас ночная распаковка. Да, на время уже почти 11. А мы решили распаковку ну, сейчас быстренько покажем. Первая у нас это кис. Подумайте, что там. А там сумка. Диане очень ее хотелось. <сíck> <сíck> Такую светлую сумочку она выбрала. Тебе она очень идет. Я знаю. Очень <свечу> к лету. Угу. больше там нам ничего не положили чек только на ну. чек. ладно так отставляй сончику в сторонку я думаю самое можно сейчас объемное тут дофига всего у нас уже была распаковка с, с вещами из этого магазина. The Colors of Bidetown. у нас целый пакетик из этого магазина. Так, первая <связь> Только <жан�ская лавандия. связь> вот он, какой к красной весну, я уже знаю, что будет следующая. Следующая будет жилетка. Жилетку решили выбрать цвет поярче. Да кстати, вот эту кофту, если вы смотрели распаковки из, а, этого да, из этого же магазина. Нам нравится этот магазин, у них вещи очень Очистые. хорошего качества. застегнуть так вот. что прикольно очень хорошо кормуны на кнопочки быстрее мне быстрее так очень много вещей Штаны. Это мы да, взяли в них в принципе сейчас можно не и, увидеть, к, и к лету, да, они очень тоненькие, хлопок, да. с резиночкой на талии. Мы долго выбирали, я не знаю сколько мы там штанов поперемирили, очень штук да. 10 и остановились все-таки на этих. на да, футболке кстати видите желтый ценник футболки сейчас в Бинетон Футболка. по акциям ну вот это вот футболочка вышла получается 2 300 Такая же шутболка, только в другом цвете. Думаю, ну, немножко другого размера. Вот так, Чуть побольше, прямо оверсайз. Надпись, по-моему, другая. Здесь Be Like You. А на белой что было? Да, Генировать. Штифку надо их распознать. Вот такая футболка. Три футболки капец. Белая, розовая и розовая белая ну, Летом жарко будет. Да, и последний костюм. Вот такая вот худи. Там еще такие же костюмчики были белые. Ну, мы решили напишу. такой розовенький взять. И такие вот шорты. Мне вообще очень понравились, цвет красивый, сели они мне хорошо, длинные мне нравятся. Они такие не длинные, не короткие, вообще идеальные. Все из этого магазина все. Точно? Да. Что-то мы там столько мерили. Мерили снова купили. Нет, ну всё равно такая стопочка внушительная. Теперь пройдёмся по обуви в магазин Рессал или ну я не знаю. Это... еще, да, сейчас у них вывеска Рессал. Вот такие кроссовки. Так, у них ушла. Мне кажется, лукольные, современные, и Мне понравилось в них, что, несмотря на массивную подошву, они очень легкие. Да. И последний покрытие, у нас на сегодня. Это магазин полиспект. Мы купили кроссовки и босоножки. Сейчас к лету у них уже привезли босоножки. Мы решили сразу выбрать. У них сейчас проходит акция на вторую пару скидка 15%, поэтому мы решили воспользоваться. Да. Вот на такой вот падающий. Я сама аккуратно. Ну, современный. Очень И цвет красивый. Модненький. Да цвет бежевый, белый. Бежево-белый подойдет подо Наша распаковочка подошла к концу. Ставим лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока.